Приветствую, друзья! Очень для многих слово профнепригодность, что-то оскорбительное и так далее, но тем не менее, если мы будем говорить о Байдене, то это ничего оскорбительного в этом слове нет, потому что этот человек уже давным-давно непригоден. Дело в том, что он просто уже настолько старенький, что ему тяжело даже читать суфлера, потому что ему уже, конечно же, речи не пишут даже на бумажке, а ему просто в суфлер заводят, чтобы он просто их читал, чтобы, знаете, там буквы хорошие были, там большие, чтобы хорошо было видно, вот ему текст и возят его по различным мероприятиям этого байдена, чтобы он просто читал суфлера и даже с этим он уже не справляется, потому что байден уже начал читать даже титры в этом суфлеры, даже подсказки, которые там в текст вставляют специально для него. И для многих уже очевидно, что в Соединенных Штатах Америки есть транснациональные корпорации, которые обладают серьезнейшим капиталом, и они назначают президентов, которые просто, знаете, выполняют те функции, которые на них возложат вот эти транснациональные корпорации. Но тем не менее, нужно все-таки, наверное, обращаться к вот этим транснациональным корпорациям и просить их, чтобы они все-таки уволили наконец-то этого дедушку, потому что ему реально тяжело даже читать уже с суфлера. И я думаю, что если бы был все-таки в Америке, Профсоюз президентов, то тогда этот бы профсоюз просил уже эти транснациональные корпорации, чтобы они не издевались над дедушкой и все-таки, чтобы дедушка уже пошел себе на заслуженную пенсию, потому что реально он свою функции выполнять просто не может. Подобная профнепригодность, она транслируется на различные институты американской власти, и поэтому требования Соединенных Штатов Америки, они периодически бывают реально абсурдными, потому что вот уже от Японии требуют, чтобы японские компании перестали майнить криптовалюту в Сибири. С такими темпами мы скоро все будем свидетелями того, как всех людей, у которых в смартфонах окажется русская клавиатура, раскладка, их будут штрафовать. И это не какое-то преувеличение, это просто та реальность, которую загоняет Байден Соединенные Штаты Америки. И это, конечно же, с учетом того, что США это сейчас сверхдержава, она это все транслирует на весь мир. Причем, что интересно, начинают разыгрываться в Соединенных Штатах интересные скандалы. Оказывается, сын Байдена, он э, причастен к фирме, которая, оказывается, покупает американскую нефть, которую сейчас Соединенные Штаты Америки со своих резервов просто вбрасывают на рынок для того, чтобы хоть как-то сбить цену на бензин. И оказывается, что это фирма китайская. То есть получается, что Соединенные Штаты Америки выбрасывают на рынок там миллионы галлонов нефти, а их покупает китайская компания, ну и конечно собственно таким образом вывозит Соединенных Штатов. И получается тут либо нужно крестик снять, либо трусы надеть. Также на этом фоне приходят интересные новости. Оказывается с проекта Сахалин 1 с которого выходят американские корпорации, туда оказывается заходят индийские корпорации на место американских. Причем на более выгодных условиях, ниже были у американских компаний и конечно американские компании теряют при этом просто миллиарды долларов. Но самое жесткое в этих антироссийских санкциях даже не это, а то, что сейчас по сути Германия вместе с Канадой работают над тем, как обойти те санкции, которые они сами же и вводили. Потому что, как оказалось, Германия должна просто выполнить свои обязательства по контракту по ремонту турбины, которые необходимы для прокачки газа по Северному потоку-1 в Германию с Россией. И оказывается, что эта турбина в рамках санкций застряла в Канаде, и ее просто не могут отправить в Российскую Федерацию. А без этой турбины все-таки объемы газа будут сокращаться, и Германия таким образом просто не сможет пережить отопительный. И вот сейчас чиновники в Европе, в Канаде сидят и думают, каким же образом обойти эти санкции так, чтобы все-таки эту турбину с Канады доставить сначала в Германию, а потом, конечно же, в Россию, чтобы все-таки газ продолжал поступать. И тут, как говорится, мы сталкиваемся с кредом европейских чиновников. Для того, чтобы решить проблему, нужно сначала ее создать. Ну и, естественно, создали проблему, ввели санкции, а теперь героически ее решают. Понимая маразм и политические риски, Канада делает странные заявления. Сначала заявляет о том, что мы все-таки передадим в Германию турбину, которую нужно передать в Российскую Федерацию, а они там дальше сами разберутся. Но тем не менее, уже через полдня Канада делает заявление, что все-таки нет ситуации, еще не до конца прояснилась и с этой турбиной не все так однозначно, ее могут еще и не передать в Германию. В общем, как говорится, все чиновники в Евросоюзе и в Канаде заняты делом, меняются различными письмами, ругаются с друг другом, пытаются понять, какие юридические механизмы нужно создать для того, чтобы обойти санкции, которые они же сами придумали. Ну, в общем, как говорится, заняты делом. И если европейцы думают, что эти чиновники зря получают зарплату, то они не правы, потому что вы видите, с утра до вечера пашут, не поднимая головы. Но тем временем в Польше якобы решили для украинцев сделать бесплатную медицинскую помощь и, собственно, ведут переговоры в отношении того, каким образом это сделать и в каком объеме. И казалось бы, все нормально, но тем не менее, если мы просто посмотрим на вот эти слайды, которые публикуют польский Минздрав, то оказывается, что в этих всех программах фигурируют и USAID, и British ID, так называемые. А как известно, это те организации, которые грантами финансируют те проекты, которые направлены на то, чтобы политика Соединенных Штатов Америки и Британии, она присутствовала в той стране, которая получает деньги. А это может свидетельствовать о том, что польское правительство наконец-то заставило Соединенные Штаты Америки и Британию Платить за то, что польская медицина сейчас реально обслуживает многих украинцев, которые обращаются за помощью. Если раньше это все финансировалось с польского бюджета, то теперь уже это финансируется с американского и британского бюджета. Вот такие вот, как говорится, друзья поляки, которые зарабатывают на украинцах даже на медицинской помощи, причем схема заработка достаточно такая интересная, через USAID, через British ID, то есть до этой схемы, знаете, не каждый политик в Польше дойдет, а поляки, видите ли, нашли себе лазейку, да и зарабатывают. И тут нужно понимать, что, конечно, главный бенефициар войны должен за все платить, и в Польше это прекрасно понимают, поэтому дуют по максимуму и Соединенные Штаты Америки, и Британию на те параметры, на которые только они могут согласиться. Ну что ж, можно пожелать полякам только успехов в их коммерческих проектах, потому что такие проекты, они, конечно, обусловлены тем, что хоть какая-то выгода конкретно украинскому народу от этих проектов есть. Потому что поляки зарабатывают, а украинцы при этом получают медицинскую помощь в Польше. Ну, как говорится, и на этом спасибо. Друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться также на мой телеграм-канал, потому что там я выкладываю те видео, которые не могу по ряду ограничений выложить на YouTube. Ссылка на мой телеграм-канал канал, конечно же, в описании под видео. До скорого!